Добрый день, Еще раз э, запишу небольшой отзыв о нашей первой встрече, первой сессии. Э, честно скажу, я э, шла на первую встречу обычно как ознакомительная, да, ничего такого особенного. Э, просто рассказать о себе, да, познакомиться, вот. Но получила я на самом деле очень-очень много, даже то, чего я не ожидала, я много говорила, да, вы меня слушали, мне это было приятно выговориться, вот, дав давно я так вот не рассказывала искренне, честно, прям всю свою историю кому-то, вот, и... Для меня было очень удивительно, что медитация в конце, которую мы делали, она настолько попадала во все мои боли, прям вот в яблочко, так сказать. вот. И я отношусь к медитациям таким, которые люди проводят на сессиях, ну, скептически могу сказать. Вот. Но в этот раз я... Вообще была в шоке, потому что все, что действительно вы говорили, оно попадало вот именно в яблочко, и мне отзывалось это внутри. Я много плакала прямо во время медитации, и и, конечно, что еще мне понравилось, это то, что были затронуты самые важные для меня темы родителей силы рода, моих детских травм, каких-то отношений с одноклассниками, каких-то в общем непроработанных моментов. Вот. И все это было подано очень так с любовью. Вот. И мне это было важно, потому что, конечно, это все очень тяжело переживать если это вот так вот э, из места с места в карьер, да, вот, но э, в этот раз это было настолько мягко и нежно, что вот, я очень благодарна вам э, за эту первую, всего лишь первую сессию, поэтому очень жду э, наших следующих сессий, вот, и еще раз спасибо.